Здравствуйте, дорогие мои девушки и, де и, и женщины! Сегодня перед вами... Давно не снимала видео под названием «Где мой муж?». Где его найти? Ну, конечно, это видео для тех, кто уже находится давно в разрыве со своим бывшим и, или которая молодая девушка, но вот все что-то не получается. Как всегда объясняю, что если у вас похожие идут какие-то неудачи, похожие истории, из одной выходите и попадаете в другую, и там тоже что-то похожее очень, тогда обращайтесь ко мне, будем разбирать ситуацию, и буду вам давать рекомендации, что с этим делать, как это подблокировать, чтобы быть, ну, хоть все-таки, вы же хотите, все мы хотим быть счастливыми. Итак, перед нами 1, 2, 3. Пожалуйста, не напрягаясь, загадайте свою цифру. Хорошо. На повестке номер один. Так. Итак. Совет ангела. Ангел советует вам быть немножко поактивнее, может быть, даже немножко похамистее <по <хамести> такой. Может быть, даже у вас есть какой-то мужчина на примете, но вы вот стесняетесь, стесняетесь. Вообще ангел говорит, что где-то около вас он уже есть, и наверняка вы с ним знакомы. Вот почему ангел дает вам карту Марса. То есть он где-то рядом, а вы или его забраковали, или что... Точно, карта прошлого, вы его знаете, это мужчина из вашего настоящего или из, наш... из вашего прошлого. То есть, если вы чувствуете, что кто-то за вами ухаживает или так вот вздыхает, может быть, надо пойти навстречу, подойти и сказать, что... Ну, что-то сказать, не буду уж тут прямо такой легбез вам устраивать, Да значит, когда и где. Ну, я бы сказала, день тут обязательно вторник идет и понедельник, и вторник вот не такие, чтобы встретить. Активные дни, в ближайшие три месяца у вас такие дни, чтобы встретить этого человека. Где? Это связано с какими-то массовыми развлечениями, с планетариями концерты, это карта людей, соревнования, концерты, спорт. Вот где люди собираются, клуб по интересам, вот такое. Клуб, вообще клуб, скажу так, какие-то клубы, сборища, флешмобы, празднование юбилеев. Дней Победы, свадьб и все такое. Вот что-то такое. То есть в ближайшие три месяца обязательно идите на чьё-то день рождения, на какие-то праздники, не сидите, не отсвечивайте, как говорится, своим одиночеством. Его работа, возможно, связана с деньгами. Возможно, он экономист, возможно, он бухгалтер, возможно, он строитель. Сейчас немножко про него скажу. Возможно, он чуть-чуть жадный, кстати. Возможно, он такой, как сказать, что-то в нем козерожье. Возможно, выставляет какие-то цели и идет к ним. И не надо удивляться, если он вас делает как бы придатком при прохождении к своей цели. То есть не надо удивляться. Возможно, ему нравится все, что связано с летческим делом, с горным делом, с альпинизмом. Вот такие тут идут подсказки по по, ну, по персоне. Я бы еще сказала, возможно, у него небольшой носик, вот как подсказка, да, для мужчины какой-то вот не такой большой носик, как у вот другого мужчины. Вот, может, про рост я не буду говорить, но вот такое. Могут быть и черные масляные кари, такие глазки даже, такие масляные, такие магнитные, то есть у человеке какая-то загадка, она притягивает, она притягивает. Он, конечно, скажу вам, человек шустрый в своих желаниях, но в душе может скрывать какие-то тягости, трагедии из прошлых отношениях, какой-то битый немножко. Возможно, на нем есть какие-то шрамы. Это как подсказка, даже вот визу визуально могут быть на теле шрамы. шрамы да? вот. Возможно, непростые у него отношения с его родней, допустим, с братом, тоже как вариант, с братом или с сестрой. Может, там из-за наследства или из за каких-то возможных наследств не так все просто, как кажется. Но ничего, вы тогда станете на его сторону и будете ему, так сказать, немножко боевой подругой. По профессии я уже сказала, главное, что он, наверное, что не является человеком, связанным с медициной. И еще, конечно, он очень консервативный, его сложно поменять. То есть вы сразу, когда познакомитесь поближе, я сейчас не про секс, вот как-то вот выясняйте, узнавайте ради своей девушки, ради своей женщины, что он может в себе поменять, ну, допустим, из того, что вам в глаза бросится, допустим. Вообще достаточно мало пьющий знак, вот такой приближенный к козерогу, да, но если пьют, то это уже тяжелый случай. Обычно козероги не пьют, они четко знают, что они хотят от жизни. Какой добытчик, крутой он добытчик, такой может немножко аферистического внутри склада, то есть умеет пойти на пролом и выдрать свои деньги, а может даже и не совсем свои, любит какие-то общественные еще деньги, как под присмотром держатель кассы какой-то, вот такой тут есть, ничего не сказала, вчера фильм смотрела, этот, это, криминальный фильм, там общак украли, я не утверждаю, что тут это так. Ну, вот как-то, возможно, любят деньги. Вот, вот любят просто вот деньги, чтобы были в кошельке. Это как подсказка. Так, что вас с ним объединит? Ну, вот, наверное, допуск, ну, возможно, такой нейтралитет в теме каких-то религий вообще может быть, да? И допуск на... смотрите, какая карта, да? Я могу взять чужое. Ну, и ему разрешаю взять чужое, что плохо лежит. Это не обязательно там, когда сосед что-то забыл. Может быть, это связано с рабочими какими-то процессами. То есть, может быть, это не доподлинно, что то карта воровства. Может быть, это говорит о том, что вы выхватка цепкая, он цепкий такой, и у вас очень мощное такое гнездо, такое получится, очень мощный, я бы сказала, тандемчик. И что отбросить и забыть, во главу угла нельзя в этих отношениях ставить появление ребенка, или если у вас уже есть, дорогая моя ребенок, не надо очень сильно как бы пристегивать, ну как бы заставлять «ты папа, вот ты теперь папа у этой дочери или у этого сына». да То есть тут он должен плавно и сознательно входить в это отцовство, если у вас, дорогая моя, уже есть ребенок или дети. Если у него есть ребенок, не надо сильно выковыривать с него, вытягивать информацию. Надо подождать, когда он сам расскажет, может быть, какие-то тонкости, какие-то нюансы. Может, там ребенок немножко чем-то больной, допустим, или какие-то сложности. То есть надо ждать, когда он созреет и откроет вот эту дверцу этого сейфа. Я бы так сказала. Вот такой он, как сказать... Но он сам для себя авторитет, понимаете? И он хочет, чтобы и женщина его уважала. Женщина часть его команды. Кстати, как вариант, возможно, еще он имеет отношение э, ко всему, что связано морское. Это вам подсказка. Будь то он моряк, или он бывший моряк, или, может быть, торговля чем-то, извиняюсь, рыбным, да? Ну, как сказать, рыбными продуктами, рыбными консервами, может, перевозит. Не знаю, что. Вот такой тут вот такой под, э, подсказочка. Дорогие мои, если какие-то вопросы, пишите под видео и буду благодарна за лайки. А теперь, дорогие мои, цифра 2. Информация для тех, кто выбрал цифру 2. Где же ваш суженый? Ищем. Как интересно, две Венеры перевернутые. Ну, я бы сказала, что вам явно в любви как-то вот И еще демон в этой дорожке. Ох ты, ах ты. Возможно, даже вы родились в субботу, возможно, в субботу у вас какие-то сложности и сюрпризы происходят в жизни. Но это как вариант, да? Или во вторник, или в субботу вот такое что-то. Хочу сказать, что вы в чем-то такая аварийная, необычная персона, вы хотите чего-то, экшена какого-то, чего то вам хочется необычного нестандартного часто, может быть, нестандартщины какой-то в отношениях с мужчиной. И, в принципе, вам судьба и хочет подвести, и, скорее всего, и до, если уже у вас не первые будут вот отношения эти, и до того, ну, возможно, ваш мужчина выпивал, это тоже есть такое дело, или имело дело там что-то другое, всыпучее, допустим. Но вот тут эта история может быть. Что же вам ангел говорит, ваш родной вот ангел говорит? Не плавай в облаках, если употребляешь, тормози, неважно что, да? Если не употребляешь, то не плавай в облаках, не выстраивай себе визуализацию какого-то мужчины, который как принц на белом коне, спустись немножко на землю, живись тем, что вокруг тебя, что тебе может дать мир, да? То есть немножко вот такого лояльности, чужим, человеческим, мужским вот недостатком. Теперь когда и где. Но если у нас не пятница, то, конечно, это будет у вас понедельник, дорогая моя. Понедельник и вторник тут вот я вижу. Это дни, как познакомиться. В ближайшие полтора месяца с момента открытия вами этого видео у вас будет вот такая возможность – с ним вы можете познакомиться в дороге, при маленькой аварии, зайдя в какое-то ГАИ, зайдя в какое-то учреждение, где что-то чинят. Неважно, там холодильники чинят или мобильные телефоны, скажем так, что-то там. Или, или компьютеры вообще там что-то чинят, да. Возможно, человек как-то придет вам через компьютеризацию тоже, ну, вообще скажу так, скорость-скорость, тут очень много скоростных карт. Возможно, в поездке вы с ним, просто тупо в поездке, может быть, в деловой командировке кто-то поедет по делам пробивать какие-то поляны, да. Возможно, в поездке, где надо пересекать какие-то водные преграды, скажем так. Что-то с рыбками связано, может быть, что-то японское тут замешано, Тут много, смотрите, опять перекресток. То есть вы с ним стопроцентно познакомитесь рядом с колесами, рядом с рельсами, рядом с какими-то нужными поездками. А может быть, просто даже вы купите тупо билет на какое-то небольшое путешествие, двух-трехдневное. Может быть, вот как вариант. Да? Теперь, кто он? Вообще, по факту, человек благородный. Умеет идти на риск, умеет женщину защитить. Вот это мне нравится. вот, Может быть, у него тоже немножко завышенные запросы, как и у вас. Но, скорее всего, у него завышенные запросы не к своей женщине рядом, а к себе самому. Какие-то планы у него может немножко даже невозможные в ближайшие пять лет. Но вот человек может иметь какую-то идею фикс. Возможно, на эту идею у него не совсем пока хватает денег. Но вообще карты говорят, что человек умеет сделать деньги, то есть такой талант есть. Не обращайте внимания, то мы при солнце снимаем, то она за тучку ушла, но все равно все видно. Да? То есть человек, у него талант делать деньги, такой немножко как маг, человек-маг. Из, из профессий, что можно сказать? Тут может быть пожарная тема, МЧС-овская тема, банковские секьюрити охраны, что-то с деньгами. Ну вот к деньгам, сами понимаете, много что относится. Может быть даже что-то связано с актерством, каскадерством, с кинотеатрами, вот такое со съемкой фильмов, может, блогер или бывший блогер даже, или интересуется этой темой, вот такой момент. Но яркий человек, возможно, любит красные машины, допустим, как вариант, вот он яркий такой, и сам охотник, и с ним интересно, кстати, такой вот, ну, не соскучишься, я бы сказала, с ним не соскучишься. Какой добытчик? Ну, вот человек с каким-то настроением. Вот есть настроение, вцепится в тему и выжмет как лимон, и добьется своего, как охотник. Он тут да, он настигает свою цель и выжимает ее. Вот настиг и загрыз, как волк, там, не знаю, зайчонку какого-то. Да? Вот такая ситуация. То есть добытчик... Ну, возможно, он так урывает деньги от жизни, а потом немножко в расслабоне отдыхает на этих деньгах, а потом опять урывает. Но если он, работ... если он работает в МЧС и в чем-то таком опасном, то просто вот тут такой уран. Кстати, возможно, его работа связана с электричеством. Какой-то электрик может быть, а может быть тот, кто строит электростанцию или атомную станцию, допустим. Вот вам большой спектр его моментов. Возможно, еще как вариант... Его когда-то там до 16 лет, потом он вам, если расскажет, это будет, вам будет подсказка, возможно, его сильно ударило током. Вас с ним объединит, смотрите, опять колесо. Любовь к каким-то перемещениям, к каким-то... Каким-то путешествием, скорее всего, и вера в какие-то чудеса, вера в фортуну. Возможно, он немножко игрок, и, возможно, вам это тоже нравится, вера в какие-то лотереи, в какие-то авось. Что отбросите забыть? Ну, возможно, сильно много вам не стоит смотреть при нем экстрасенсов. Тут вот интересно, смотрите, гениально, какое сочетание. И демон, и ангел, и главная карта перевернутая. То есть вам для него, всяком случае для него стараться, надо быть достаточно ровной и как бы стабильной, психически персоной. Он не любит вот эти американские горки именно в бытовухе. В бытовухе ему должно быть все понятно. Когда человек выходит из дома, ему интересно и по кайфу попасть, там может быть и в какие-то необычные ситуации, но он хочет, чтобы... и Именно мой дом, моя крепость была, и там он все считывал и понимал, да, экстремальность ситуации ему в доме не нужна, потому что смотрите, как у вас. У вас, когда две Венеры вот так прям лежит, то какая-то не складуха, может даже как-то в сексе какая-то, не складуха. То есть, э, во всяком случае, тут совет мой такой, как Кассандра, да, вам не надо ему, когда вы его встретите и поймете вот из моих вот этих подсказок, что он это он, не надо ему рассказывать про ваши какие-то лузерские, какие-то неудачи, ну, допустим, с последним мужчиной, вот что-то такое. Не надо сказать, я не призываю вас врать, надо просто сказать, ну, не сошлись с характерами, но вот разные оказались, да, и все. Вот не врать, а сказать, что вот не складуха, не стыковка, пазл не сошелся, и все. И, и тогда вот тут все будет хорошо, чтобы он не копался, и его ваше прошлое чем-то не разъедало, э ну вот не отягощало, скажем так. Вот, дорогие мои, был такой прогноз вам, дорогие мои двоечки. И будьте более женственные, отрастите волосы, если у вас короткая стрижка. ну вот превратитесь больше в девочку. Я ни в коем случае не про накачивание груди искусственно, ни в коем случае. Я ни в коем случае не увеличение губ в пельмени, тоже ни в коем случае. Но вот что-то, кстати, он, возможно, любит м, такие духи. Он обращает внимание, какие духи у женщины. То есть, возможно, если вам нравятся более холодные запахи, хвойно-холодные такие вот, айс такие, да, тогда вот, вот это все про вас и для вас. Буду благодарна за лайки. Теперь, дорогие мои, на повестке момента цифра 3. Итак. Итак, дорогие мои, ангел советует вам. Меньше ругаться, меньше вступать в какие-то, как сказать, в конфликты, не участвовать в сплетнях, чтобы скорее встретить вашего суженого, да. Ангел советует не о себе что-то не рассказывать, и ангел советует, если вы с ним познакомитесь, то три недели, как только вы с этим человеком познакомитесь, у вас цифра три, дорогие мои, Три недели никому, даже никому вообще не рассказывать. Ангел вот так сможет сохранить и закрепить ваши отношения. Это очень важная подсказка, да? Вот. Теперь, какой день? Ну, тут вторник и четверг. Особенно четверг просматривается. В ближайшие полтора месяца. Обратите внимание вот на этот момент. Вторник и четверг. Что такое, где, что и как. Можете познакомиться в дороге, Можете познакомиться на курорте, можете познакомиться все, что касается СПА, загаров, можете познакомиться, какая-то тема родительства, не знаю, что это такое. Можете познакомиться, еще раз в дороге повторю, можете познакомиться, будучи свидетелями какой-то аварии, можете познакомиться при разруливании каких-то штрафов платить, не платить, когда мы ходим какие-то инстанции бумаги, оформляем. А, ну и вообще кассы, кассы, элементарно кассы. И можете познакомиться, ну смотрите, скорость тут есть. Все, что связано с церковью, дорогие мои. Около церкви, недалеко от церкви, не знаю как это, или в магазине, где продают уконы, или мимо вы проходите и что-то там произошло, как-то так. То есть ангел, ну во всяком случае хочу так сказать, что в ближайшие две недели как-то ангел вообще... Хочет помочь вам, если вот так прям, смотрите, ну практически, это там ерунда, практически белая линия вышла, да. То есть, кстати, возможно, вас может и хочет познакомить какая-то родня по, ну какая-то родня, вот просто какой-то родственник. Если вам вдруг кто-то что-то скажет, то не отвергайте как вариант, просто идите ради интереса, скажем так, да, вот. Так, кто он? Он человек рачительный, не любит сильно транжирить деньги, любит хорошо достаточно выглядеть так. Ну, я бы сказала, он следит за тем, что он одевает. Не хочет никогда быть как бы без денег, поэтому вот так может быть показаться немножко что он не он не жадный он он как сказать экономичный и рационально умеет распределять он такой сам себе экономист знаете он сам себе да вот потом возможно вам сначала не понравится какое-то его окружение да вот любят регулярно как-то побыть один уходит в себя ну Сложно трактовать эту тему. Возможно, в предыдущих отношениях пострадал от какой-то магии из-за какой-то женщины, скажем так. Возможно, даже и на сегодняшний день на нем какие-то кляксы, которые не дают ему нормально идти вперед, быть счастливым и познакомиться с женщиной. То есть тут надо и святой водой его от отпаивать, вымачивать. Тут долгая история. Но если что, ко мне в WhatsApp обратитесь за консультацией. То есть вот что-то тут-то есть. То есть он немножко такой, как заколдованный принц. И, возможно, вы это сразу в нем почувствуете. Если у него дети, ну, скорее всего, да. То есть он такой плодовитый человек, скажем так. Я не говорю, что у него куча элементов, но... Или если вы с ним познакомитесь, и вам будет интересен этот вопрос, то он может стать отцом вашего ребенка. Вот как вариант. Не зря тут ангел летает, и вот что-то такое вот вам говорит... Кстати, ангел говорит, что в ближайшие семь дней не стоит вам летать на самолете. Вот какая то опасность связана с воздухом, с лифтами, скажем так, да? Какой он добытчик? Он идет и зарабатывает деньги на перекор. Он не боится вступать и на новые работы, и в новые коллективы. Вот карта белой лопаточки, когда человек не боится идти и зарабатывать деньги. И деньги к нему немножко как бы прилипают. То есть он их уважает, он их ценит. Он правильно относится к деньгам, и поэтому они правильно относятся к нему. Это хорошо. Возможно, даже он на сегодняшний день уже начальник средней руки, как сказать, и... То есть перспектива у него есть в работе, он будет расти. Так, что вас с ним объединит? Ну, наверное, какая-то тоже дом одно, работа другое, отделение дома от работы. То есть работа он из дома, из работы он в дом, как сказать, не, не тащит какие-то объемы. Дом это дом. Дома он хочет чисто отдыхать. И, возможно, хорошее, правильное отношение ваше к работе. И еще ему нравится, чтобы его женщина сильно много не болтала, не трещала. Это тоже очень важный момент. И что отбросить и забыть? Нельзя вам сильно явно так вот на него командовать. Типа, я сказала, там, тра та та вот все равно ты сделаешь, по-моему, да. То есть такие какие-то скандальные. Смотрите, как интересно. А злой Меркурий он допускает, когда женщина ругается, что-то там скандалит. Но не хочет он этого. Он хочет по-доброму, по-хорошему договориться, чтобы спокойно и стабильно было. Да? То есть не надо от него сразу требовать, что там... там через три недели мы купим новый дом, ну, я так шутку говорю, да, или ты через год мне подаришь квартиру. Тут много что будет, кстати, тут много что будет, просто надо, чтобы он сам через свое хотение, через то, что как будто он сам до этого дошел, вот сам это, скажем так, ну, ну сам родил эту идею что это его детище, да, и еще, дорогие мои, что у вас, что у него, возможно, регулярно, один раз, не знаю, в 4-6 в месяцев происходят какие-то таинственные, необычные истории, то есть тут вы с ним такие похожие, может быть, у него в родне кто-то когда-то колдовал, может, у вас там мама была или бабушка у мамы, гадалка, то есть вы тут два сапога пара. Главное вам сейчас прослушать тот, кто прослушал, открыть в себе как бы невидимую эту форточку и сказать, да, я хочу с ним встретиться, он мне интересен. Вот был такой прогноз. Пишите свои резюме, свои мысли по поводу под видео. И до встречи.